Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel, И сегодня будем продолжать проходить Мафию Definity Edition. Сразу хочу пожелать приятного Просмотра и приятнейшего аппетита Всем, кто кушает, обедает И... Возь... А те, кто не кушает, возьмите что-нибудь покушать Вкусненького Да, а мы будем продолжать Так, надо найти Миш... Вермишель Мишель, да Управляющего Ну вот управляющий, а Вермишель где-то на втором этаже, наверное Или на третьем да помочь. Да да. Где это? А, да. Туда придется самому искать. Не не не, мне надо Вермишель найти. А то хуя хочется уже покушать. Так где? Это как вообще комната? А, нет, по-моему, не то. Не, это сто там по-моему, на третьем этаже все-таки. Ну, по-моему, я помню. На третьем всегда была. Может быть, ремейк сделали и поменяли, но сомневаюсь. Очень сильно. Вот раньше здесь было, на третьем этаже там 200, не помню какой. Седьмой или восьмой? 210 не не вот. Ну, что-то такое было. Так, сейчас посмотрим. Это какой? О, 208 нам сюда. Все, нормально, ногой вышибаю. Нет. Мне надо поговорить. Веримышель. Да. Да, это возможно. Неправда. Вот, это да. Да, конечно, теперь будет плохо. Так, надо уже держать. А уже не получается. Да все, отпускаю ее, все, давай уже. Ну, а как же? Да она всегда висит на волске. Да уже она сейчас найдут, если я переключусь. Так будет, так и будет. Так хватит рыдать уже надоело. да, это потому что в этой это В оригинале не было доброго сердца у Сэма. Она была злое. Он вообще приказал завалить всех. А тут наоборот. Ну тут немножко подобрее стало катсцена. А там вообще было жестко. Там там пожестче конечно, было. Убейте управляющего комнате отдыха. Управляющего. Но это будет сложно довольно, потому что там них дофига. Ну ладно, убьем сейчас. А где? На первом этаже где-то. По-моему. Он в зале был. Да перепрыгни, давай, прокурим. Прокурим. А лифты не работают? Ну, конечно, не работают. А для кого? Лифты не для слабаков. Для Томми Анджела не надо лифты вообще. Они вообще не нужны. Вот где-то здесь, да? Где-то вот здесь, реально. После бара. Ну, бар, вот. И вот. Вот. Где? Уже нет. Уже не стреляйте. Четыре патрона всего? На нафиг попался, реально. Где? У меня половина хп уже нету. Не прикройте. У него же тоже оружие было, да? А, у него полицейский коль, походу. Пошел нафиг отсюда. Аптечка есть, да? Нет, на револьвер это для копов только. Что ты тут делаешь? Я долбанулся совсем. Используй аптечку, нормально. Все. Вот так вот. А то есть большие шансы, что меня убьют, потому что это все-таки нелегкий режим я выбрал. Так-то тут будет посложнее, конечно. Если я легкий выбрал, то я мог бы на пролом идти, и мне пофиг было. Бы. На все. Все, хедшот На нафиг. Тут еще кто-то будет. О, нормально, закрутила, завертела. Пошел нафиг отсюда. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет, а ты будешь кому-то другому говорить. Мне надо было сюда приходить вообще. Тогда, пожалуйста, нет, можно было говорить. А сейчас уже нет. за фигня? Блин, ну я ж попал по нему. Так нечестно. Ну и так уже... На, нафиг. По руке поп попал. Попал же. ну. Вот, сейчас точно попал. Отпилить нафиг руку. Вот так вот. Будет стрелять мне тут еще. Так, дробашди Уже револьвер. Нет. дробаш дай. или ты все, уже взял патрона? Нет, больше. Промахнулся. Что ты видишь? Уже ты ничего не видишь. Блин, чуть не убил. А у него тоже дробаш был, да? Или обрез? вроде бы дропаш ну вот и обрез там почти одинаково то же самое все отдыхай так все а тоже смотрите у всех дропаши офигею все такие крутые типа вот все а ч ⁇ тебя тоже дропаш не да или нет не у него вроде пистолет вот здесь будет Сто процентов здесь, да? Я же знаю. Куда убежал? Куда побежал? Не понял. Сейчас что -то будет стрелять? Ну да, это вот все он, это его последние слова. Все, конец тебе. Что ты там стреляешь? в принципе, он сам и... сказал все. Все, конец тебе. Ну, он в принципе, ему конец настал. Ну, а что ты хотел? Нефиг было нападать на меня. Теперь больно будет. И тебе сейчас тоже. На, нафиг. Да, Пошел, нафиг. Сейчас, что, взорву, нафиг, этот. От, э, от, Взорву отель раньше времени сейчас. Да, что ж такое-то? Где патроны все, может, на первый этаж возвращаться? Ну, иди сам. Блин, мне надо реально аптечку. Почему здесь аптечек нету? Жалко, что тут нельзя переворачиваться так. Типа сальто делать. Нифига себе, чуть не убил на нафиг а я мог сразу так сделать не надо было отстреливаться даже уходи и блэкчелл тебя тоже нашел э! как я скормить тебя собакам нет я его убил так вот я же говорил что надо аптечку потому что он с, с одного выстрела убивает начать голову заново Сейчас! Я и так, наверное, заспавнюсь вот на последнем этаже. Не там... Да, наверное, там... Блин, я не там заспавнюсь, где я сейчас был. А вот здесь. Да. Блин. О, у меня хп, кстати, побольше будет уже. Блин, ну опять хп одинаково стало. Но это невозможно. Вот, смотрите, уже тоже... Сколько же хп каких? то Та был у вас дробаш, сто процентов отвечаю. Не могли вы меня так урон нанести без дробаша? Сто процентов где-то затырили. Блин, ну невозможно же пистолета так не убить. Ладно, не буду брать коктейльчики, я не нужны. Пока они не. Все. Давай. Да, не ну да. А чё нет? А чё, нельзя типа, что ли? Да чё ты от одного выстрела меня чуть не убил. Было бы чуть меньше хп, вот как в прошлый раз бы убил бы. Не попёрло, да. В смысле, зачем я это сделал? Иди сюда. А -а -а. Опять крутится. Только он же сдох уже. Как он живой еще. С нафигарит. Нифига себе. Совсем уже толбанулись. Куда? Кто попал? Ну да, кого же еще? Ты что, тут один остался? Кому ты вообще это говорил? Он тут один остался. Блин, Томпсон, нифига себе. Я так и знал, что тут Томпсон будет. Так, где тут они прячутся? Вот здесь, да? Ну там, да, надо бомбу заложить. Не будет очень весело так. Так, вот бомба. Заберите деньги и документы. Вот это деньги и документы. Забрал, все, окей. Я забрал деньги. Ну, все, забрал, нормально же. А, в смысле, так я же их забрал. Такого фига я должен? Чему не написано заберите деньги и документы, я уже их забрал. Блин, все, надо выпрыгивать через окно. Да через окно, давай. На да что такой, что ты думаешь? Давай, вот так вот окно открываем и выпрыгиваем. Ну нормально, ногу сломаешь, если не ты Ничего страшного, у тебя выхода нет, либо зарвешься, либо а ну-ка, давай. Давай, прыгай. ха Нифига себе! Нормально подорвало так. Ну, хотя что-то огня нет пока. Нифига нормально. Ну, в принципе, мафия первый получше было, конечно. Вот там прям огонь был. Я вообще-то не стрелял. Уже ушел. Подозревали мы, уже ушел нафиг отсюда. Уже спустил, уже спустился почти. Итальянец? А ты вроде бы какой-то дебил. На куски. Нет, не поднимайтесь. Нет, не надо подниматься. Я эту миссию помню. Где ты? А где не живут меня? учу здесь прям? Да ладно, мистер беспалевность. Так как, так, то давай нормально прячься. Или вообще не прячься, вот так. А нет, в смысле патроны только таки подходят, да? Да давай падай уже, задолбал. Стоит мне тут что то Держится еще. На нафиг по яйцам. Чё он скачет? Он же сдох. Он скачет на ноге. <с commercialisation> Идеально ты. Сдох, мужик, конечно. А ты чё смотришь? <thousands of people sister> что? Иди нафиг. Откуда там? Еще оттуда стреляет. Ну конечно а что ты думал мужик нормальный <смех> <смех> а, конечно вообще капец как можно было так вообще зависнуть как он держится вообще ну, он что живой еще до сих пор да что ты там стреляешь э? пошел нафиг отсюда стреляет он мне там еще что-то а ну-ка э, не надо мне вот эту фигню давай уже лучше Томпсона. получше будет намного эта фигня все нормально так где в этом а где а он там именно. прям сделали специально да а там шипы чтобы не лазили паркурщики уже в 30 года знали что будет руферы ну хотя в принципе да как томми анжело такой руфер еще даже э, сейчас позавидуют многие. Вот вы смотрите вот так вот по лестнице пройти, там, этажей где-то 5 лететь. Я думаю, не каждый так будет делать. О, видите, упала вот так вот. Она могла бы упасть посередине. Сколько тут этажей? Ну ладно, три этажа, но все равно можно сдохнуть. Вообще без проблем. Так, куда? Тоже сюда паркурить? Нифига себе, задумали. Так, аптечка. О, аптечка, да. да. Все ушел. И будет сейчас перестрелка у нас в другом месте уже. В храме будет перестрелка теперь. И вот этот мужик будет, который мы еще завалили в прошлой серии. Ну, типа, ну вот этого завалили. А второй, который рядом сидел пассажиром, он выжил. Да-да. Ну да. Конечно, ещё таким же человек капец. Не был, не был он верный друг. Он бы его заболел бы на низе. А вот он сидит с переломанной рукой. Биль. А он выжил, ну я же говорю нормально так. Это ему перестрелили там. Какой тиане уважение. Ну и что лучше его тоже завалили что и чё теперь о давайте перестрелка в храме идеально будет конечно почему бы не пострелять в храме Как я посмел прийти сюда? Ну, захотел, пришел. Ну, потому что мне надо скрыться от полиции. Я не знал, что тут будет э -э его пох похороны. Где они? Сверху фигарит. Не, ну сверху я не могу ничего сделать. Довалить. Побыстрее отсюда. Вы чё, в гараме хотите сдохнуть? Ну нормально. Зато похороны прям здесь будет. Неплохо. Чё ты кидаешь? Ты чё, дебил что ли? Ну и сам себя поджёг. Идеально кинул. А, это не он? А где? Ладно, побежали. Побежали называется, чуть опять не стох. Все. Какой попался, ты сам попался уже. Все. Дай ты будешь здесь. И убили. Попали и убили сразу же. Ну а что делать, если вот такие дебилы нападают? Ч ⁇ мне сдыхать что ли? Не буду я. Ну а что делать-то? Если такие дебилы нападают. Да. Не очень как-то. Все. Так я бы убил, какого фига Ну да. Ну как и Томми Анджел. В принципе, да. Нет, не принял бы. Он бы их убил бы так же. Да, помочь. Они могли только наоборот их хуже сделать. Таково они могли бы угробить только. Ну, тут не получится так. Каким возвездием? Вот это боже, божественное возвездие. Правильно. Да. Пока что. Ну, пока тебя не, не украли в амбаре. Пока да. Да, вот нормально, красавчик. Так, по-моему, в чем проблема. Ну, в принципе, да. Мы-то не больше дали. Да еще. Да. Акцент? Чего? Какой акцент еще? какой воздушный. Должен... Чего? Ну и ладно. Ну да. Нифига себе, да ему даже вот этих денег не хватит на ремонт. Даже золотая дыри от пули это дофига. Ну, особенно на втором этаже там капец полный происходил. Я уже выбрался. Все, мы эти уже... Пошел отсюда нафиг. Это... Да блин. А у меня выбора не было никакого. Ну ладно, хотя бы вышли из машины, уже не будет погони. Хотя будет. Так, <смного> <смного> ну да. Мы уже не уедем. Не найдете, нет, я уже уехал. Да, вообще все. Да, все сделал как надо. Там спецназ едет, нифига себе. Там машина спецназовская едет. Нифига себе. Вот нормально повеселились. Так и есть. Конечно, потому что я чуть-чуть там пострелял. В тех, кто виноват. Конечно. Так да кто окружает? Я уже уехал от вас окружают они вечно а, да мы уже окружаем хотя нифига вы не окружаете тогда их ни фиг ты забросишь а куда мне ехать то вообще? а куда ехать то вообще? не знаю я как то раньше по моему лег легче скрывался по-моему, мы не туда едем вообще. Мы не должны, по-моему, на остров ехать. Хотя бы не на время здесь. Да как тут скрыться-то? Давай там что-то переделай, делай что-то. Делай деньги там. Нет, ну почта тупая. Ну, ну, все, хана мне. Хотя нет, все правильно еду. Не приходите копа. А как? Тут мне три звезды вообще дали. Стреляй нормально, Сэм. Сэм, ⁇ -мо ⁇ стреляй нормально. Ч ⁇ ты творишь вообще? Блин. Ну, блин, ну как так-то? Как? Как там еще перегородили? Это вообще возможно? Надо что-то реально делать. Все, не надо мне видеть. Я все, я скрылся. Не, реально, когда я раньше проходил там полегче, что-то было. Машина дымится вся. Ну, в принципе, да. у него каждый день такое так у него будет вот, скоро вот в следующей серии его вот, не в следующей серии хотя да в следующей серии у них у него такая же будет э, ситуация интермедиа ну сейчас будем опять опять общаться с этим норманом да угу, кстати да да ну да, <смех> вот, это, вот это самое главное. Ч-то он завис немножко. Кофейник. <смех> ну, в принципе, неплохо, да. Конечно. Конечно, их миллион было. Да были, как это нет? Но было очень скрытно, значит. Если не попало. Ну да. Неудивительно. Нифига себе. Да. Это очень. 33-й реально удался. Офигенно. Да, я помню, да. Удивительно, кстати. Не, вообще нормально. Да, вообще нормально. Каждый день такое происходит. Нет. Вообще мало копейки зарабатывали. Нифига нормально зарабатывать было. Ну да. А пока, калять, не... Своровал деньги из сейфа и не убежал. А вот он, кстати. Да-да. Ну чуть-чуть, ну и постреляли чуть-чуть. Я не платил. Ну это неправильно. Во, например, в МММ. Вот, правильно. Во, правильно. Хотя это невозможно. Тут, он сам окажется там. О, как и Вито, да? Та были, в смысле. Да, там же есть какие-то овчарки мои. Быстрые. Специальные. Значит, собаки какие-то странные были. Медленные. Жирные, да? Вот эти ходоги, которые, конечно. Да. И чё? Ну, подумаешь, колой ножка. Ну да, в принципе. Нифига задумался прям. Нормально, так. Тоже мафия оригинале там была не так жестко. Нормально, на место его поставил вот так вот. Нифига. Ну да. Что? Да, нифига. Ну хотя, в принципе, да. Ну хотя, навряд ли. Ну все плохо. Ничего хорошего. А, ну вот. Вот правильно, нефиг э, собак топить. Офигел совсем. Надо было не только нос ломать. Его. Хорошо. Что-то вообще <связь> реально так нормально задумался. Вот загородная прогулка, 1933 год. Вот. Он, кстати, веселый был, он об этом говорил. Да. Даже бак, даже так всем машины заправлял, Фрэнк. Да, вот так вот. Это странно довольно. Тебя тоже вон уже работает. Ну, Конечно. Да нормально, зонтика возьмет, что такое? Не маленький. А чё, типа, здесь нельзя приготовить, типа? Ну, тощи, что теперь? Что, она будет на улицу шашлыки готовить, что ли? Или что? А где Фрэнк? А, Фрэнк всё-таки здесь, да? что то Фрэнка нету, Ральфи только здесь будет быть, то не ли. Ночью Ральфи будет тут. Наверное, домой пошёл. Он же тут не живет, А вот идёт зонтиком правильно курить вредно по моему нет кажется что он нифига не перепрел он наоборот эти цифры себе забрал все из канады севера сибири что все куска на вес Угу. Хорошо. А? Это, по-моему, не та миссия. Канадский товар. Стоп. По-моему, мне кажется, что сейчас будет миссия с ящиками? Или как? Мне так кажется просто очень... Надеюсь видео понравилось, хотите продолжение шестую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем, а пока-пока.